дорогие друзья из Карса. Привет всем. Мы продолжаем наше путешествие по Карсу и сейчас мы находимся в парке, э, детском парке, волшебном парке с различными вот такими вот С мерфами. Ну, в общем, парк находится на берегу реки, очень классный для деток. Ну а мы продолжаем дальше в крепость. Карс оказался Карса. очень чистым, зеленым и приятным городом. Видите, здесь даже есть. Так же, как и везде тренажеры, течет река. И сейчас мы отправляемся вот туда, по направлению крепости, мимо других достопримечательностей. В Карсе очень мало туристов, поэтому можно ходить спокойно, рассматривать все достопримечательности. И прямо у подножия крепости Карса находится очень много интересных исторических построек. Например, вот такая вот мечеть. мечеть. очень красивый исторический район старый хамам вот там вот мечеть еще одна мечеть и вот эта вот маленькая красивая мечеть сейчас покажу вам как она выглядит изнутри она была отреставрирована в 2018 году в этом году вот так вот выглядит вход мечеть первый этаж мечети и второй этаж мечети для женщин вот так вот, вот выглядит женская часть и Сейчас в мечети идет уборка. Небольшая старинная. Красивая мечеть. Построена эта мечеть была в 1579 году. Хамам, к сожалению, закрыт. Построен этот хамам был в 18 веке. На берегу реки Кас-Чай стоят вот такие вот старые хамамы. Постройки тоже, наверное, века 15-16. И сейчас их реставрируют. В августе 2019 года планируется открытие для посетителей этих э, хамамов. Мы уже приближаемся к крепости. На той стороне находятся мечети и монастырь. Было бы очень интересно. Посетить вот эти хамамы, а тем более, если бы они были действующими, было бы просто невероятно здорово. Мост, старый мост и вот эти вот хамамы были построены не в 14-15, а в 18 веке. Очень, конечно, здесь атмосферно, очень красивое место. Сейчас идем на самый верх, на... Крепость. И очень интересно, здесь очень много мечетей и церкви рядом. Вот, например, церковь. Дальше там, вот, например, мечеть. Дальше там церковь. Здесь мечеть. Здесь церковь. Здесь мечеть. И все эти исторические здания находятся на реставрации, либо уже были отреставрированы. Ну, реставрируются они, конечно же, Министерством культуры Турецкой Республики. Вот такой крутой Дороги поднимаемся наверх в крепость. Практически под углом 45 градусов. Крепость Карса была построена в 1153 году во времена э, Сельджуков. И отсюда открывается потрясающий вид на город. И крепость, кстати, ну, достаточно большая. Вот за мной вы видите План э, города и план крепости. Ну а мы держим свой путь наверх в саму крепость. Вход в крепость бесплатный. И здесь уже так тихо и прохладно. Привет! О, Устал? No. Сейчас я поднялась на самую высокую точку крепости. И отсюда открывается вот такой вот потрясающий вид на город, на реку, на все основные достопримечательности. Ну и, конечно же, на старый мост, на хамамы и на саму крепость. Видите, можно даже подняться на самый-самый верх. Ну и, конечно же, в крепость можно по другой дороги вот по этой дороге заехать на машине. Очень красивая, мощная крепость с невероятными крепостными стенами. Представляете, тысяча одиннадцатого века постройки и до сих пор так хорошо все сохранилось. С другой стороны открывается вот такая вот панорама на крепость. Только что мы с вами были вот там. И на самый верх ведет вот такая лестница под углом 45 градусов сейчас будем подниматься поднялись на самый верх на самый-самый верх крепости спустившись с крепости можно посетить мечеть вот такой вот церковь и за этой церковью есть еще одна мечеть очень красивая, старинная наверное также века 18 -го. вот здесь был алтарь и э, камни из которых Целков. построено традиционный для этого региона такой темный камень кто знает что это за камень обязательно пишите в комментариях будет интересно почитать. И прямо за этой церковью находится вот такая вот большая красивая мечеть. Все здесь очень аккуратно, чисто, отреставрировано, поэтому будете в Карсе, обязательно приходите После долгого хождения по крепости мы очень проголодались и пришли с Айханом опять в то же кафе, где мы были вчера вечером. Как я уже говорила, этот весь обед стоит 40 лир И, друзья, очень важно Когда вы приходите в ресторан В любой стране Обязательно заранее спрашивайте цену Чтобы потом для вас не было сюрпризом Чек, который вам выставляют Ну, а будем кушать И всем, кто кушает, приятного аппетита И после обеда Мы пришли пить чай Вот такой вот чайную И посмотрите, где делают чай И как его разливают Удивительно, чай на углях Прям посреди улицы. А. На улице продолжаются распродажи на Байрам. Одежда, носки. Посуда Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Сладости Hello. Вот такие кроссовки До 12 вечера будут продолжаться Эти распродажи Очень много народу Завтра я думаю, что город опустеет, и все отправятся к родственникам и к друзьям. Фрукты овощи. А ну что, уже наступил вечер Завтра утром рано Мы уезжаем в Сивас Опять на поезде Сходили, э, закупились мигры С всякими вкусняшками, чтобы не быть голодными В поезде И сейчас э, Идем в магазин купить мне куртку Все-таки здесь очень холодно Холодно И... Город живет ночной жизнью, в общем, машины ездят, завтра байрам, все потихоньку успокаивается. Вы знаете, что Карс знаменит пейониром, и Ахан сейчас покажет нам пионир и расскажет о самых известных сырах, которые производятся в Карсе. бал, и Сейчас я в Ee, şöyle gösterebilirim ben sana. Tabi burada bunu uzun uzun yapıyorlar. Ee, normalde bunu kesen, yani Anadolu'da bunu daha çok kısa kısa keserler. Ama burada uzun. Ve evet, ki Kars deyince peynir. İşte burada çeşit çeşit peynirler var. Şimdi... Abi neydi? Cengiz abi. Cengiz, Cengiz abi herhalde. şimdi bize peynirleri anlatacak. Ee, gel abi. Hoş geldiniz müleketimize. Hoş bulduk. Bu evet. Abi bu nasıl peynir? Bu eski kaşar. Eski, kaşar. eski, kaşarı. eski kaşarı. Bunun kabuğunu soyuyoruz. Evet. Ondan sonra kesip kesip tüketiyoruz. İsterseniz size bir tane keseyim. Hem de bu arada tamam. peynirimizi tanıştık. Bu 45 günde oluşuyor. Depoda. 45 günde gün oluşuyor. 45 gün beklediği zaman bu tuzunu yer eski kaşar konumuna geçer. Tamam. Bu tazelerde de öyledir. Tamam. Bu tazelerde de bekledikse eski kaşar вот yani küf... <с Bisikti> так вот выглядит этот сыр, и постепенно он плесневеет и превращается вот такой, но не портится. И сейчас нам разрежут этот сыр и покажут, как он выглядит разрезанный. там Heh, Yumuşak ya. mı? Yavaş yavaş abi, yavaş yavaş tamam. Şimdi gider oh. abi. Düz. Seni görebilirsin şimdi. Ne kadar keseceğiz bunu? Kes kes dibine kadar abi. Ee, şey sana oh, kes kes kes bak. tam kes abi. Hevalı tamamdır abi. Şu oh. abi. Çok güzeli. Tala bakıcıyım. Tattırayım efendim. Şöyle yapalım. Evet. Hanımefendiye de lütfen. Sen çok kendini düşünüyorsun. Ben cimri davranıyorum. Yani. <gülüyor> hanımefendiye biraz kesin efendim. Biz Karslı'yız. Mertiz abi. Özelliğimiz burada Karslı'nın mert olmasıdır. <gülüyor> Şimdi Piyot. bu sırayı Hmm. очень вкусный, настоящий сыр из Карса, друзья, это что-то невероятное, потрясающие сыры в каше друзья, это просто что-то, что-то невероятное. Gravyar peyniri var. şimdi Bunun tarihçisini Cengiz abi bize anlatacak. Tabii ki. Abi nereden giriyor bu gravyar peyniri? Abi bu gravyar peyniri hep sütten olmayışı. Bir de bizim burada eskiden tarihi bir şehir olduysa İsvisireliler, Almanlar, Malakanlar bizim memleketimizde yaşarlarmış. Sonra da bunları göstermişler. Onlardan kalan bir tezgah. Bizler de devam ettirmişiz bunu. Gravyar peyniri aslen, yani İsviçre'lilere ait patenti, fakat Kars'ta da olur. Ha, için, benim bildiğim dünyada üç ülkede yapıyor. İsviçre, Hollanda ve Kars. ve Kars. Kars şehir olarak Kars evet. Yani bu taze inek sütünden olur, her sütten olmaz. Sütün çok kaliteli olması lazım. Buna tuz girmez, tuzlu avuzlarda bu yap, tuzunu alır, sonra sıcak odalarda bekletilerek göz açtırılır bu peynir. Çok özel bir peynirdir. Yani biz burada 70 liraya satıyoruz kilosunu, fakat Siz bunu yapsanız üresseniz 200 milyon ev vermezsiniz kilosun. Çok zahmet bir evet. Bir de taşıma sütte falan olmaz. Evet, o sütün çalkalanması. Tabi. O sütün taşındı mı? O sıcak, o sütü mayalıyor. Mayaladığı zaman kaşar yapabilirsiniz ama kara beyaz yapma şansınız sıfır sefer. Olmaz. Taze süt olmaz. Dediğinizi daha peynir. Bu tel peynirler çekti. Bu nedir? Bu da tel peynir. Kar sahip, çeşit peynir diyoruz. Ha, Erzurumlular civil derler. Bu da karsın yağsız, pişmiş sütten oluyor, bunda hastalık içermez, yağ oranı da yoktur, kalsiyum alırsanız tüketince fakat kül almazsınız. Yani çok sağlıklı bir peynirdir, yağ yok. diyet peyniri gibi, diyet peyniri sağlıklı, gibi kullanabilirsiniz. Evet. Evet. Asalım, tadına bakınız. Bakalım abi, ama önce şu soruları ben bitireyim, ben şurada tereyağı benzer bir şey görüyorum, bu evet. nedir? Bu tereyağının eritilmiş halidir. Evet. Bizim burada hani bu dolap dolap teknoloji gelişmediği değil dönemlerde tereyağı biliyorsunuz çabuk küf yapar tavuk e, bozulan bir ürün olduğu için eriterek insanlar onların daha kolay muhafazasını sağlıyor. yani bu erimiş ya artı dörtte bir sene kalır bozulmaz çünkü içerisindeki kefi alınmıştır sade yağdır. Evet. Ha, o zaman bu koyun, bu, bu ünlü, ünlü doktor Canan Hanım'ın bahsettiği, Hanım bahsettiği yağdır abi yani bu yağ oğlu yağdır hani hazır tavuğa nasıl derler bu tavuk değil bir yaratıktır işte bu yağdır diğerleri yaratıktır efendim zeytinyağı ve buna Tek kesinlikle. Tek kesinlikle. Evet, tamam. Benim annem var 90 yaşında bunu tüketiyor, anju yaptırdık bütün damarları açık yani bu damar tıkanıp falan kesinlikle yemezsiniz. Çünkü tabiattan geliyor yani bu ineğin hmm. memesinden akan sütten sonra bu hale gelen bir ürün yani bunun herhangi bir sağlıkla ilgili sadece enerjisi fazladır. Bunu yediğiniz zaman spor yapacaksınız. Oraya falan girmeyelim yirme, abi. Yani, tamam. olmaz, Bu yani. bizim Kars balımız. Abi diğer ballardan farkı ne bunu sen bana bunun? Bunun diğer ballardan farkı bizim arımızın ırkı Kafkas arısının olması. Hı -hı. Biliyorsunuz Kafkas arısının iki iğnelidir. Kafkas arısı. Çok özeldir yani. Da, daha fazla çalışır, daha fazla bal getirir. Bir de bizim buranın tabiatıdır özellik olarak. Yani sıkın Haziran ayında Kars'ın ovasına e, Allah tarafından bir peyzaj Oluştuğunu görürsünüz, renk renk çiçeklerle karşılaşırsınız. <gülüyor> Önemli olan ara balda peyzajdır. Yani, biliyor musun? Peki, Kars yaylalarında peki çeşit çeşittir, onu kimse şimdiye kadar saymamıştır. Yani çeşit çeşit bitkiler vardır sağlıkla ilgili. Bu çeşit çeşit peynir. Göbek peynir, yani çeşit çeşit peynir. Şşşş Ayhan bu çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit çeşit biraz fazla hayır öyle tanatabilirsin bana da küçük parça be siz alabilirsiniz efendim. sen bana küçük parça be <gülüyor> <var. gülüyor> ben yemem onu Neden? bilmiyorum ben peynir çok yiyeceksin yiyeceksin ama bu diyet peynir yani hmm. yağ yok bunlar işte oh. sütten oluyor herhangi bir sütteki hayvandaki hastalık geçme şansı yok kaynıyor <gülüyor> Kaşar da öyle. çok çok lezzetli lezzetli lezzetli lezzetli lezzetli lezzetli Вкусный солененький сыр, но для любителей сыров, я думаю, здесь будет просто сырный рай и рай меда. Килограмм такого сыра, друзья, стоит 30 лир. Свежий стоит 25 лир килограмм. Более старый сыр выдерживается 45 дней. И более старый сыр стоит уже 30 лир килограмм. И вот такая вот большая голова сыра весит примерно 13 Примерно 13 килограмм вот такая большая голова сыра весит. Сейчас еще покажу вам вот этот голландский, а швейцарский сыр. Килограмм вот этого швейцарского сыра стоит 70 лир. Ну, а килограмм меда, а? Килограмм меда стоит 25 лир килограмм меда. И вот такая вот деревянная штука с сотами стоит всего 50 лир, представляете? всего 50 литров. Посмотрите, какая красота. Просто потрясающе. Это все, все один мед, но владелец магазина сказал, что цвет меда зависит от того, на какие цветки пчелы садятся, и от этого зависит цвет меда. Становится он более темным или более светлым. Просто невероятно. Вот такой вот, друзья. Магазин мы посетили специально для вас с сыром и э, медом, что является традиционным для Карса. Поэтому, если хотите, в описании к этому видео я оставлю контакты э, Дженгиз Бэй и его сына, которые владеют этим магазином. Просто случайный магазинчик, представьте, в который мы зашли и познакомились с такими замечательными людьми. Ну и э, можете да, заказывать мед, заказывать сыр, и через три дня будет... Мед и сыр, свежий из карса у вас дома на столе. И Джингис б владелец этого магазина, знаете, что еще рассказал Что э, все говорят, что здесь раньше жили русские, что от русских они переняли и э, традиции, и всякие разные. Да, э, да, русские, русские знали очень но... много ремесел, которые они принесли сюда. и э, Например, в то время, когда в, России уже строились, в Российской империи строились заводы, здесь еще были лошади. И э, деды вот этого вот э, Дженгизбея разбогатели непосредственно на продаже лошадей, когда русские приезжали, э, оставляли здесь лошадей, потому что у них уже были машины и э, другие нововведения. А лошадей они просто оставляли, и э, турки продавали этих лошадей. Ну, в общем, его родственники на этом разбогатели. Завтра с утра мы уже ну, в отель, а с вами на сегодня прощаемся. Надеемся, что вам было интересно. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока и приезжайте.